Всем привет, дорогие друзья! На связи Кузнецов Никита. Uh, уже близятся новогодние праздники, uh, новогодняя суета, люди начинают ускоряться, доделывать свои дела. И uh, может быть кто-то не успел свою технику подправить. И рекомендую uh, усилить uh, этот вот момент и до конца года что-то подкорректировать. Сегодня я хотел бы поговорить о подставке. О блоке, как ее называют еще по-другому. Базовый элемент в настольном теннисе, без которого, в принципе, невозможна игра. Невозможно выигрывать, тренироваться и вообще, в принципе, какие-то действия осуществлять. Очень важный момент... В этом упражнении это чувство мяча, работа ног, ну и конечно же работа корпуса в целом. Далее на видео мы подробно рассмотрим его с замедлениями, с работой ног и с движением корпуса. Итак, смотрим. Итак, на этом видео, обратите внимание, рука моя двигается по траектории так называемой нулевого цикла. То есть, ну, если представить там, окружность или цифру 0, рука как бы двигается по кругу. Это дает ускорение движения, то есть вы не теряете время на то, чтобы отвести руку назад, потом привести ее в исходное положение. Обратите на это внимание, это очень важный момент. И также а, посмотрите за работой ног и корпуса. Он постоянно направлен в сторону мяча, то есть я не падаю назад, а постоянно как бы добавляю свое и направляю мяч вперед. Далее, обратите внимание, я делаю следующее задание. Один раз подставляю из угла, второй раз – из середины. Это сделано специально чтобы ноги начали двигаться, потому что сами понимаете, на счет, когда вы играете, никто не будет вам никогда делать там под 10 топсов в одну и ту же точку. А когда начинается движение, сразу начинается ошибка. И, и вот это задание надо делать, чтобы на счет вы уже могли уверенно там подставить справа угла, середины, а, может быть даже слева, когда там вам будут а, атаковать в этот угол. И третья часть нашего видео, я как бы заснял э, сзади кадр, э, работу своих ног. Обратите внимание, ноги постоянно согнуты, как бы эффект э, некой пружины, постоянно они готовы к перемещению, то есть не стою я на прямых ногах, на пятках, э, и вам рекомендую это делать. То есть вы должны быть наклонены чуть вперед, стоять на носках, чтобы пятки у вас не были прибиты к земле. Это гарантирует вам легкое смещение, когда мяч будет там, лететь в какую-то другую зону, не вправо, например, а в центр там, или ближе к левой стороне. Ну и что хотелось бы добавить в конце обязательно при выполнении подставки в частности справа рука должна быть расслаблена то есть она не должна быть напряжена для того чтобы вы могли легко ей управлять то есть кисть у вас должна быть свободна локоть плечо должны быть свободны обязательно работа ног ноги должны быть всегда согнуты и готовы к перемещению то есть подставка это очень важный технический элемент, не обязательно где-то всегда остро атаковать, делать топс на топс, захватывая инициативу, можно просто иногда подставить по месту сопернику в корпус, либо косо и тем самым выиграть очко, либо сделать промежуточный ход и потом завершить свою атаку. На этом все. Кому было интересно ставим лайки, подписываемся на мой канал и ждем следующего видео, которое будет очень интересно. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита.